О, сколько нам открытий чудных готовит что-то там дух. Здравствуйте! На повестке дня сегодня лыжи, которые давно смотрел, на них ходил, но нигде не встречал живую. Экстрем, модель Опинион, талия 108. По, тех, по, по теме это фрирайд универсалы для катания везде во всем по трассе, по жесткому, по мягкому для хорошего ходильного, мощного катания на скорости Лыжа меня на самом деле порадовала очень Потому что, честно говоря, когда я с ними встречался, он был, держал в руки Гнул по жесткости по всему, они какие-то мне казались немножко стрёмными Мне казалось, что это будет какая-то немножко такая тупая жесткость павлоневская Которая такая вроде жесткая, но при этом она какая-то вообще не динамичная ничего Вот в катании лыжа просто открылась для меня вообще просто Вообще я, честно говоря, в шоке То есть а... подготовленная трасса вообще... Ну, ощущения талии 108 нет вообще То есть она просто фигачит, режет На скорости работает И при этом она динамична Она продавливается и выстреливает Вообще реальный, просто четкий карф Немножко носы хлопают Но за счет того, что у них форма носа С расширения смещено. Ну и бог с ним, он как бы вообще никак не влияет ни на стабильность, ничего Лыжа не просто стабильна, она еще к тому же динамична И реально Интересная при выходе в целину она реально, да, она требует продольного скольжения и э, требует скорости, но она работает на скорости, она идет как трактор, она все рубасит, идет ровно, стабильно, вообще прекрасно, и она действительно реально динамичная, она, она игривая, мне хочется играть, мне сразу вспомнился Свердликий Крист такой его задурный стиль катания, в общем как бы, да, то есть она такая, она вообще интересная, она игривая. То есть она вроде как бы и быстрая, но при этом э, за счет чего-то, я не понимаю чего, она очень веселая, потому что вы в любой момент можете ужаться в более короткий поворот, при этом почему-то как-то она это делает, не теряя скорости, то есть вы не, заторм... не, не протормаживаетесь на этом. То есть ушли в короткий поворот и хорошо, вышли и разогнались. В узком кулуаре шикарно, вообще никаких проблем с э, ничего, ни, ни носы, ни задники не цепляются, не заклинивает задник на выходе из поворота, ничего, все отлично. В общем, прекрасная лыжа, на, на Насте, на корке отлично, она не проваливается, ничего не ломает, на, при этом держит, хорошо контролирует и не лупит в ноги, то есть у меня не было вообще никаких них проблем с комфортом катания. То есть это однозначно очень клевая лыжа, она мне очень понравилась, я ее готов рекомендовать нормально катающимся лыжникам вот, предпочитающим, желающим иметь одну пару на все состояния снега, там, будь то это обдутый наст, будь это какой-то избитые там бугры, будь это хороший там паудер но для тех, кто может как бы работать уже на скорости, вот это отличный вариант, все, на сайте напишу подробнее, заходите, пойду за следующими, читайте, но больше катайтесь, пока